Добро пожаловать в новое видео. Сейчас я расскажу о том, как работает sidechain компрессия в электронной танцевальной музыке. Меня зовут Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Поехали. Может показаться, что по теме sidechain компрессии уже очень много видео, поэтому, конечно, я постарался подготовиться к этому уроку так, чтобы рассказать вам какие-то базовые вещи, в то же время немного под другим углом, то есть так как, скорее всего, не рассказывают другие какие-то преподаватели или еще кто-то. В общем, постараюсь открыть для вас немного иную, скажем так, грань, но фундаментальную грань именно работы сайдчейна. Пара слов о том, что это такое, если вдруг вы не знаете. Сайдчейн — это, если говорить максимально по-простому, это... Обработка, когда у нас в момент удара бочки какой-либо звук становится тише. То есть давайте говорить такими простыми словами. То есть sidechain это когда в момент удара бочки звук, например, баса, чаще всего баса, но не только баса, конечно, мы и мелодии можем sidechain и много чего другое, звук становится тише. Вот и все. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы, а, была пульсация, некий груф, который очень важен в электронно-танцевальной музыке. И второе, чтобы... Ничего не мешало бочке, чтобы когда ударяет бочка, все остальные звуки становились гораздо тише. И бочка, как один из самых главных элементов почти любого EDM-трека, бочка остается читаемой. Давайте посмотрим более детально, как это работает. У нас есть вот такой вот бас, совершенно простой, на длинной ноте. Вот такой вот ровный звук. И мы вешаем сюда side chain. Для начала давайте возьмем kickstart. Для чего? Для того, чтобы именно с его помощью лучше понять, как работает вообще Side Chain. Если мы Kickstart выключим, а он сейчас выключен, давайте уберу, чтобы он вообще вас даже не отвлекал, то мы имеем совершенно ровный звук. Все. Если же мы включаем Kickstart, то в данном случае у нас начинает появляться пульсация. Как мы видим, у нас здесь появляются такие провалы, куда как раз должна поместиться бочка. И мы видим, что вот эта огибающая, которую мы здесь наблюдаем, она очень похожа на ту, что мы видим здесь. Если мы возьмем какую-то другую кривую, то мы увидим другую огибающую и здесь. Видите, все сходится. В других аналогичных плагинах, например, LFO Tool либо Volume Shaper, мы можем сами вручную прорисовывать кривую и тем самым работа с айдичейном идет более такая, скажем, детальная, более точная. Kickstar хорош тем, что здесь много пресетов и они очень круто настроены. Я почти всегда использую вот этот пресет и он хорошо как бы подходит. Так вот, идем дальше. Ручка Mix. Что она делает? Если у нас ручка микс 100%, то у нас просадка идет по максимуму. Если ручка микс 50%, то, как вы догадываетесь, просадка будет лишь в пол силы. Тем самым у нас проваливается звук, но не полностью. Здесь, я надеюсь, понятно. Теперь давайте по поводу логики настройки сайдечейна. Вот это уже интереснее. Как это на практике работает? На практике все зависит от того, о какой длины у вас кик. Иными словами, если кик у вас очень длинный, то вам, соответственно, нужно, ну грубо говоря, вот выбирать какую-то такую форму, либо освободить больше места для, для длинного кика. Логично? Логично. Так оно и есть. Если у вас бочка какая-то супер короткая, то вот какая-то такая форма вам подойдет как я уже говорил, мне лично чаще заходит вот такая форма Ну, она просто лучше подходит и как правило в том жанре, в котором я работаю, если это речь конечно идет о прямом ритме, об этом сейчас тоже чуть-чуть расскажу, то вот этот пресет подходит очень хорошо, давайте послушаем и посмотрим, как выглядит теперь все это дело, если у нас будет звучать бас вместе с бочкой ну здесь у нас очень громкий кик, давайте его сделаем немного тише, чтобы он не торчал так То есть мы видим, что вот такой вот пресет здесь не очень подходит, потому что ну, как бы образуется пауза, бочка уже закончилась, а здесь идет бас. То есть идея, я думаю, ясна. Нужно, чтобы было место под кик, чтобы не было наложения баса и бочки. Разумеется, это все теория, и она действительно в большинстве случаев работает. Вы можете через Smsoscope, либо другой аналогичный плагин, благо, по крайней мере, samsoscope он вообще... Бесплатный, то есть его можно скачать э, с официального сайта. Вы можете вот так вот ориентироваться, и это очень важно. То есть именно так настраивается SideChain. И вот kickstart, он, допустим, хорошо подходит при работе с прямым ритмом. Почему? Потому что здесь у нас стоит 1 четвертая, и каждую 1 четвертую у нас идет просадка. Как раз каждую 1 четвертую у нас ставится бочка. Вот давайте посмотрим. То есть если мы работаем с прямым ритмом, то у нас каждую 1 четвертую стоит kick, и бочка долбит вот так вот неизменно. Но если мы работаем с ломанным ритмом, то у нас бочка может как-то вот так вот ударять, вот так, да, как угодно. А, совершенно по-разному. И в этом случае нам Kickstart уже совершенно не подходит. И вот здесь, как раз-таки, нам а, уже необходимо использовать именно такие а, штуки. Давайте сейчас мы будем разбирать их. А, нам необходимо будет использовать сайд компрессию. Вот здесь вот у нас пример такого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 у нас есть бас 808 но давайте для простоты работы пока что мы возьмем вот этот вот бас который у нас уже здесь использовался он ровный и звучит на протяжении всего трека мы сюда вместо кикстарта вешаем компрессор обычный компрессор сай chainйн компрессор и как я говорил ранее Sidechain ⁇ это, по-простому говоря, когда в момент удара бочки звук становится тише. То есть нам необходимо, чтобы наш компрессор он понимал, а когда ударяет бочка. Сейчас он не понимает этого. И чтобы он понимал, нужно в правом верхнем углу вот здесь вот выбрать именно тот вход, который, собственно, содержит в себе бочку. В данном случае у нас кик это вот этот инструмент. Давайте проверим себя на всякий случай. То есть в момент удара бочки у нас начинает срабатывать side chain. Он продолжает работать, даже если бочка не звучит, потому что сигнал подается. Но если мы уберем, допустим, отсюда вот так вот эту бочку, то срабатывать он уже не будет, потому что по факту ее там нету здесь я думаю понятно что дальше дальше здесь я всегда почти автогейн выключаю рейша мы ставим обычно 4 к одному можно 2 к одному 3 к одному я лично лично ставлю 4 к одному атаку давайте поставим минимальную мы как бы должны понимать вообще как работает компрессор но сейчас я не буду про это рассказывать потому что ну, действительно это отнимет очень много времени об этом есть отдельный курс возьмем Пока что за основу то, что если атака у нас минимальная, 0 миллисекунд, то начинает сразу срабатывать компрессор То есть ударила бочка, звук сразу начинает продавливаться и становиться тише А релиз — это время, за которое компрессор будет выключаться Если говорить более простыми словами, работает он так Давайте опять же возьмем наш SM-соскоп, который очень полезен И посмотрим вот на что Вот мы видим, да, что у нас в момент удара нашего бочки громкость становится немного тише. Трэшхолд по большому счету, здесь ну, отчасти выполняет роль микса, если проводить аналогию с кикстартом. Видите, сильнее проваливается. Если мы сделаем так, минус 50, ну, он будет почти полностью удавливать звук. Вот как раз тут на минус 50 дБ он делает тише, ну и фактически как будто бы звук ис исчезает вовсе. А релиз — это время, за которое у нас будет он возвращаться в исходную точку, в исходное положение. Если мы сделаем релиз очень большим, например, вот так вот, то мы можем обратить внимание, что когда наступают следующие удары бочки, у нас как бы даже компрессор, он не выключается, у нас еще даже громкость не успела вернуться в исходное положение. Иными словами, если все так же проводить аналогию с нашим, ну, например, Kickstarter, он просто чуть более наглядный, да, то это означает, что вот эта вот кривая, она даже не такая, она вообще вот настолько вот длинная, да, вот туда вот уходит, и места освобождается для бочки слишком много, что у нас она просто даже не помещается сюда, и когда начинается следующий удар бочки, у нас еще громкость даже не вернулась в исходное положение. Я надеюсь, здесь понятно. Поэтому релиз как правило я ставлю достаточно небольшой но ну, разумеется на слух разумеется иногда я смотрю по смс скопу но логика именно такая разумеется здесь ну, желательно трешл таким не делать это я специально сделал утрированные значения И вот теперь, если мы слушаем это все вместе, вот так вот это работает. То есть мы настраиваем релиз именно таким образом. В принципе, все. Вот так вот работает chain компрессия. То есть мы можем использовать либо плагины наподобие Kickstart, они используются обычно для треков с прямой бочкой, просто потому что намного проще, быстрее. Сделать с их помощью все это дело. Но мы также можем пользоваться родным компрессором. А для ломанных ритмов, конечно же, мы делаем через sidechain компрессор. Здесь мы ставим исходную нашу бочку, которая ударяет, является источником этого sidechain. Здесь обычно рейши 4 к 1, но можно попробовать меньше сделать. чтобы оно возвращалось еще чуть быстрее. А также контролируем релиз, ну и атаку. Ее лучше ставить поменьше, либо хотя бы несколько миллисекунд, на случай, если вдруг у вас начинает щелкать. Также чисто гипотетически, но это чисто теоретически так можно делать, вы можете заавтоматизировать громкость. Реально такое возможно. Вы берете, автоматизируете громкость, и вы настраиваете автоматизацией sidechain так, чтобы все было прям четко, абсолютно вот так. Так как вам нужно. Контроль, как говорится, полный, потому что компрессор все равно он работает автоматически, но имеет какие-то свои там ограничения. Вы не можете настроить все так, как вы хотите, идеально, через прорисовку автоматизации, это, конечно, гораздо удобней. Но согласитесь, достаточно странно это делать, и потом подставлять эту автоматизацию, копирую ее под каждый удар бочки. Это как бы достаточно трудозатратно, но, в принципе, такое тоже может быть, такое тоже допустимо. Ну что ж, на этом все, это основные моменты касательно sidechain компрессии. Мы сейчас не разбираем такие продвинутые фишки, когда uh, можно сделать sidechain от вокала, Ну, например, вы можете взять, если у вас гитара с вокалом, например, конфликтует, вы можете, в принципе, взять источником сайдчейна не бочку, как мы делали, а вокал вокал и повесить этот sidechain компрессор не на бас, как мы делали, а на гитару. И тогда, когда вокал звучит, например, какая-то фраза, то в этот момент гитара становится тише, потому что она удавливается сайдчейном. Если у вас какие-то фразы, например, то вы сможете вот так вот решить конфликт между вокалом и гитарой. Ну, естественно, это может конфликт быть между вокалом и лидом, вокалом и пэдом, чем угодно еще. Также, конечно, мы не разбирали всевозможные мультибендовые сайдчейны, когда обработка идет только на, например, низкие частоты, такое тоже можно делать. Пока нам важно понять основную специфику. Но самое главное, о чем мы помним, это длина бочки. Чем бочка короче, тем, соответственно, более таким коротким должен быть сайвичей. Чем бочка более длинная, тем больше места для нее мы должны освободить. Ну что ж, на этом все. Напомню, с вами был Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. До встречи в следующих уроках. Пока.